Сегодня наконец-таки настал тот день, когда ваши мольбы были услышаны. Сегодня именно тот день, когда я инспектор. На сегодняшний праздник, ведь сегодня мы пройдем Майнкрафт на сложности, девушка. Вы только посмотрите, как же много людей просили эту сложность. О, господи, как много комментариев. Ну куда, куда не летят? Куда не успокойтесь! И кажись, для этого ролика мне придется позвать фиксетту. Фик Ты где? А, я забыл, я ж потерял ее. Но в любом случае, мы поставим они. А, а, нет, стоп, ужас, и сложность девушка. Так, интересно, и вообще хоть что-нибудь поменялось? Привет, друзья, я Фиксетта. Не знаю, куда пропал Фиксай, но, в общем-то, будем проходить Майнкрафт. <смех> Господи! Я, конечно, мог все что угодно ожидать, но чтоб я превратился в Фиксету... О, ну да, сложность девушка. Но стоп! Мне кто-то подсказал, что кто-то до сих пор не поставил лайк. Друзья, если вам нравится прохождение Майнкрафта, то давайте наберем на этой части также 100 тысяч лайков. И тогда следующая сложность выйдет очень и очень скоро. Нужно всего лишь поставить лайк, если вы ждали Фиксету. Если она вам нравится. А <смех> также, Дружище, если ты здесь впервые и не понимаешь, что за фикс это, кто это такая, э, кто я такой, то давай будем знакомиться, просто подпишись на канал и вот, в принципе, все да. Кнопка находится внизу, вот, вот смотри, вот она сейчас так поднимается, очень маленькая такая красная кнопка подписаться. Нажимаешь на нее, она становится серой. О, спасибо большое. Все, начинаем. Итак, что же я сразу же заметил? А, Во-первых, если не ошибаюсь, сеосы теперь стали розовыми. Да, смотрите, они такие розовые прикольные. И коровы тоже теперь розовые. А, привет, мистер Му. А кожа с тебя тоже розовая, интересно? Что скажешь? Ты не вдупляешь, да? Я тоже. Нам наверняка со спавном не особо повезло, потому что мы с вами находимся на каком-то острове. А так хотелось на Карибах. Все, окей, начинаем добывать дерево. Так, смотрим, и пока что это вроде бы да, самое обычное дерево. О, мы можем сэкономить и подобывать палки, например, с листвы. А! Вы это видели только что? Чего, блин? Стоп. Да ладно? С листвы падают печеньки. Чего? Ха-ха. Я вообще-то хотел палок себе добыть, а не печенье. Но, блин, это прикольно очень. Уже четыре штуки у нас. Ладно, прикольно, стоп. А может быть еще что-нибудь падает, например, алмазы, либо там золотые слитки, ну хоть что-нибудь. Эх, даже палки не падают. Ладно, тогда придется добывать все это остальное дерево. Окей, хорошо. Пожалуйста, хоть бы сейчас были девчачьи доски. И нет, это обычные дубовые доски. Тогда ладно, сейчас будет у нас девчачий верстак. Эм, и нет, это самый обычный верстак. Ладенько, хорошо, да-да, делаем палки. Сейчас будет девчачья кирка. Нет, это самый обычный деревянный. Кажись меня кто-то обманул. Ладно, хорошо, без проблем. Пойдемте что ли, тогда будем немножко мяса. Вот, например, овечка. Привет и... Да ладно, Серьезно? Я не могу тебя атаковать. Подождите. Нет, у меня нету никакой слабости. Я просто не могу тебя атаковать, потому что я девушка. Я, а, я, наверное, вегетарианка. Либо просто люблю животных и не могу их просто так бить. Ладно, может быть, это работает только на овечка. С коровами наверняка по-другому будет. И... Нет, с коровами абсолютно так же. Ммм, очень-очень странно. Ладно, мы с вами проходим Майкрат, поэтому добудем сейчас кремень. Кстати говоря, вы знаете почему? обычно раньше всякие мобы, находясь рядом с боком, постоянно вот так вот очень странно прыгали и не могли забраться. Потому что у них был включен автопрыжок. Ненавижу его. Ставьте лайк, кто его тоже не любит. Ой, на улице уже стемнело. Да ладно, посмотрите, там даже спруты розовые. Офигеть! Как говорится, жизнь в розовых очках и не убьет больше пыльца. Да, смотрите, какие они милые и красивые! Я знаю то, что в голосовании выиграл светящийся спрут. Вот лучше бы добавили розового спрута. Бедная мунблун корова. Там розовый крипер, я только впервые вижу Подождите, а какие у него уникальные способности? Давайте посмотрим, я надеюсь, то, что он меня сейчас не взорвёт, да? Привет, крипер, и... А! Ты мне даже урона не наносишь. Такой милый маленький крипер. Ладно, нам нужно срочно выбираться с этого острова. Поэтому мы с вами делаем лодку. Иум. Ненавижу эти кнопки. Так, с отлично. Лодка сделана. О, и розовые зомби! И вы меня тоже не атакуете. Подождите, стоп. А что вы ко мне все так пристаете? И не атакуете практически. Ну, посмотрите, урон вообще не наносится. Неужели за то, что я девушка, вы я вам просто нравлюсь, если вы ко мне пристаете? Не-не-не-не. Стоп, а со скелетом как это работает? Так, привет, скелет. А где твой лук. Да, смотри! Он обниматься, Он бежит за мной, обниматься! Нет, я не Хочу с тобой обниматься, скелет. Не-не-не, я не для тебя родилась, чтобы обниматься с тобой. А, господи, что я подобрал. Ух! Так будет получше. Горите, зомби. Так, а мы с вами отправляемся в плавание, ну, куда-нибудь, э -э, вон туда. Я там даже, кажется, остров вижу. Эм, да, оказывается то, что биом был очень и очень близко к этому острову. Блин, ну спруты мои самые любимые здесь. Так, что у меня там по расписанию? Значит, банька, потом на маникюр, педикюр, ага, ресницы делать, Все, я понял. Короче, чтобы пройти на Майнкрафт, нам нужно будет сделать ресницы. А еще прямо сейчас я стану самой настоящей женщиной. Для этого нам нужно подобывать вот такую вот траву. Эм... Кажись, с ней эту траву нужно добывать Нам нужна обычная, где бы ее найти только А свинки и так розовые, поэтому с ними ничего не поменялось Я их также не могу атаковать Я же девушка, я слабая Кстати говоря, друзья, у меня для вас срочные новости Помимо нового трека, 9 октября состоится релиз ремикса на Лук Батун Если вы не знаете, что за Лук Батун, кликайте по подсказке справа И на него выходит просто мега супер классный ремикс, поэтому ждите 9 октября Итак, ищем здесь двойную траву А вот как раз таки двойная трава Теперь нам нужно ее подобывать и подождать того момента, когда выпадет нужный ресурс да, да, да, да, да, да, она выпала. Господи, как я рад. Дамы, господа, прошу к вашему вниманию. Это помада, это помада в Майнкрафте. Прямо сейчас мы ее скушаем. Так, мы ее кушаем. Э, и вроде бы ничего не поменялось. Э, разве что у меня лицо стало каким-то супер розовым. Женщины в наше время не красят губы. Они просто берут и кушают помаду. Кстати говоря, когда нужно быть красивой для первого свидания. То, что нужно. А вот, наконец-таки, камень. Погнали его добывать. Куда идем мы с Каблстоуном? Большой-большой секрет. Так, ладно, может быть сейчас у меня получится девчачья кирка Так, поехали булыжники Да, что-то розовое, девчачья кирка Эта кирка копает моментально Благодаря силе девушек Так, стоп, давайте проверим Эм, ну и что-то как-то по обычному накопает А нет, не смотрите, на правую руку мыши накопает реально моментально Мы же теперь абсолютно все сможем добыть Офигеть, как это круто Стоп, раз существует девчачий кирка, значит существует еще и девчачий топор, например Давайте проверим, и да, девчачий топор очень крутой и девучий топор И он, кажется, да, он точно так же добывает это дерево Класс, это просто волшебная штука Окей, попробуем тогда сделать лопату Такс, и она тоже моментально вскапывает все. Слушайте, а девушка это будет? Очень круто Эта лопата не может быть розовее чем есть Эээ, Гениальное описание Я хочу скрафтить мотыгу и посмотреть на что она способна чем мотыга просто милая мотыга Ну она как бы спахивает, да и кажись, это все. Е, круто, мотыга. Да, бесполезная фигня. А вот меч. Девчачий меч. Этот меч не наносит урон. Потому что ты не можешь бить мобов. Ты же не хочешь навредить маленьким зайчикам? Блин, ну да, я здесь согласен. Все-таки зайчиков нельзя трогать. Бесполезный меч. Ладно, забираем верстак и идем дальше. Нам нужно сейчас каким-то образом найти железо А вот и железо, замечательно Так, добываем его, отлично, и Стоп, должен же был блок выпасть, правильно? Суп еще раз, да, это какие-то слитки Розовый слиток, особенная руда для приключений девушки Ха-ха-ха, у меня как раз таки приключения Сейчас и происходят, давайте будем побольше Что ли это руды, так, а если моментально скапывать То, блин, просто руда выпадает И что при помощи этого мы с вами сможем скрафтить Так, давайте попробуем, такс, и мы получаем Девчачья супер кирка Вау, мега кирка, полагаю, она мощная На прочность 3, А. Ну, давайте проверим. Она быстро не добывает. Но! Офигеть! Да ладно! Так сильно добывает! Это сколько блоков здесь? 10 на 10, что ли? Или 15 на 15? А если я здесь это вскопаю... Это просто капец Слушайте, мне больше и больше все начинает нравиться, становиться девушкой Ой, точнее, точнее проходить за в Майнкрафт Но если я не ошибаюсь, друзья, это не все, что здесь есть Так, забудем еще немножко этих слитков Розовые слитки, как интересно Попробуем сделать броню И да, она получается Девчачий шлем, вау, ты выглядишь бомбесно с ней э, С кем? Э, не знаю Ладно, наденем и... Как я круто выгляжу Нужно сейчас добыть побольше этих слитков так, кстати, теперь крафтим абсолютно весь сет. Это у нас нагрудник. Где ты купила такую блузку? Это на распродаже было. Эти штаны тебе к лицу. Спасибо, приятно, за комплимент приятно. И девчачьи ботинки, эти ботинки из новой коллекции. О, как раз таки вместе с этой блузкой. Итак, ну что же, настало время надевать эту броню. Так, смотрите, прыгучесть с 2, скорость с 2. Опа! Вы это видели, смотрите, котенок заспавнился. А каким образом, пожить И какие-то появились. Еще один! Так это я их произвожу! Офигеть, это ж очень круто! Это же получается, что теперь они будут отгонять от меня криперов. Да, и они бегают за мной. Они прирученные. Слушайте, ну с такой армией, в принципе, на дракона не пожалиться можно. Дракон только такой видит и сразу испугается. Он же тоже из кошачьих. Э, я надеюсь, по крайней мере. Ой, господи, вы куда все побежали? Это не приют для вас. Ну куда вы все? О, боже мой. Как вас здесь много? Я такое ощущение, как будто я бабушка 95 лет кошатница. У меня для вас корма не хватит. Ну успокойтесь, что вы все орете? Отстаньте от меня. Как от вас избавиться, господи. Ух, все, слава богу, не пропали. Они очень шумные. Я люблю котов. У меня у самого кот есть, но они очень шумные. Нет, ну я, конечно, все понимаю. Там один котик, там два котика. но что, 10? Нет, слишком много. Зато мы с вами быстро бегаем теперь. Да. Что-то странное происходит в этом Майнкрафте Только мне стало это сказать И, блин, опять мистика какая-то началась Если я еще найду здесь какую-нибудь кучку мобов Так вот же кучка мобов А там крест А вон там два мака Ненавижу мак я прямо сейчас нахожусь в пустыне не просто так, потому что мне нужна вот такая вот пирамида. Сейчас мы с вами спустимся вниз. Главное не перепутать керхи, потому что я не хочу здесь все взорвать. Нет! Нет! Ну что вы наделали? Нужен порох, немножко хотя бы! Ну господи! Ах. Коты случайно сюда упали и все взорвали. Гений. Ну ладно, зато у нас немножко пороха есть. Итак, господа, делаем с вами верстак. Сейчас мы вместе с вами будем делать девчачьи TNT. Розовые слитки мы, значит, выкладываем с вами. Вот так вот. И добавляем немножко пороха. Так, стоп, что-то ничего не получилось. Наверное, нужно наоборот. Эм, нет. Так, вот он, да, розовый TNT. Попробуем еще раз. Раз. Э, да, все таки он получается. Но почему у не получилось в прошлый раз? Так, стоп, что-то очень много здесь написано всего. Девчачьи TNT, Когда активируете, эээ, вы скажете, вау, какие красивые фейерверки. И вдруг, об также будьте осторожны при установке, потому что вы не сможете сломать его без активации. Стоп, да ладно, подождите. Вот я его, значит, поставил и... Фикс это все сможет. хозяйка на ура! Вот, я ж сломал! Так, стоп, еще раз, девчачки ТНТ, пробуем. Вот, я ж опять его смог сломать, Еще и палка выпала. Окей, попробуем тогда его поджечь как-нибудь. Эм, правда у меня ничего нету под рукой. А, нет, смотрите, мы с вами сможем сделать огнем, вообще легчайшее. Так, и поджигаем теперь. Смотрим, на что способен данный ТНТ. И Красота, реально фейерверки классные Закусим помадой все-таки Зомби, посмотри, какая я красивая. Я сейчас прям скушу эту помадку. Как тебе? Понравилось, да? Да, отстань ты от меня, зомби, но я не хочу никаких обнимашек. Ух, слава богу. А теперь, внимание, господа, смотрите, что я прямо сейчас делаю. Мы с вами, значит, таки кладем лук, добавляем наши розовые слитки и получаем девчачью пушку. Посмотри на этих милашек, которые создаешь. Я честно не знаю, что эта штука делает, но это, по идее, лук, значит, должен стрелять. Так, пробуем. Блин, кого бы стрельнуть? О, оцелот. А, нет, это кошка. Ой, ну да ладно, ничего страшного. Погнали! О, господи! Корочка, Джек, прости, пожалуйста. Так, стоп. Это все что Я еще и зомби могу кидать. Два зомби. Крипер. еще крипер. Господи. Я могу бесконечно так стрелять вообще любыми мобами. Ха-ха-ха-ха. главное, -ха -ха -ха. не взрывай всех Господи, как это круто. Они урон вообще наносят или нет? Просто создаю милашики, и они отправляются в различные стороны. Не, это очень прикольно, это очень классно. Стоп, они что, влюбились? Вы это видели? Что сейчас было? Они реально влюбились! Господи, у них сердечки аж появляются. Господи, беги, фикса, беги, беги, беги, беги. Но их нафиг отстреливаю. Я и в огне даже не горю. А если я в лаву упадут? Пойдемте лаву найдем. И под водой я так же бессмертный. У меня. А, нет, все-таки заканчивается кислород. Ага, да. Рано все я поверила фиксета. На счет три. Раз, два, три! Да, это джакузи фиксеты. Обычно он приходит домой и просит э, налить вану. I'll be back. Я и наливаю еще обычную воду, она такая говорит. Нет, я хочу вам. Ну, что поделать? Как что поделать? Ну, что здесь сделать? Это, это, это же женщина, им нельзя перечить. Так, стоп. А как там Майнкрафта пройти? Легко и просто. Все, что вам нужно сделать, это прописать только одну команду. Хочу выйти замуж. Отправляем. И все, Майнкрафт проходится. Ну что же, друзья, надеюсь, вам понравился данный ролик. Если это так, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. А для вас старалась фиксета. Фиксета. Не забывайте смотреть предыдущие видео, ведь они очень интересные Кликай по ним прямо сейчас. Вот это вот сложность слева, я вот теперь вот крайне советую посмотреть. Всем удачи, до скорой встречи, пока, увидимся в следующем ролике.